Уважаемые читатели коллеги, добрый день! Воскресенье, 11 часов, и как всегда я с вами в прямом эфире, профессор Пучков. У меня были небольшие проблемы со связью, вот, но я надеюсь, что я их решил, и вы мне сейчас помажете, если слышно и видно меня хорошо. Вот, и я думаю, что мы, как всегда, прекрасно проведем наш прямой эфир, поработаем плодотворно. Много будет вопросов, я на них постараюсь на все вам ответить. Для тех, кто будет присоединяться к нам в первый раз, я так сказать, немножко расскажу о нашей клинике, о себе. Я Пучков Константин Викторович, профессор, работаю в нескольких специальностях. Это хирургия, гинекология, колоректальная хирургия, онкология и урология. То есть несколько специальностей, в которых я выполняю малоинвазивные оперативные вмешательства, лапароскопические через несколько прокольчиков. Есть операции, которые я делаю через один прокол то есть без больших разрезов мы делаем большие, хорошие, правильные, органосохраняющие оперативные вмешательства. Я работаю в швейцарской университетской клинике, она располагается у нас в Москве. Вы всегда можете записаться ко мне на консультацию, позвонив по телефону моей помощницы Ольге, 8 9 8 -5 222 10 87 8 9 8 -5 222 10 87 Или написать мне напрямую в директ сюда, в Инстаграм или в ВКонтакт, вот. Или на мой личный электронный адрес пучков кв собака mail. ру я всегда отвечаю по соцсетям и по электронке сам поэтому можете надеяться на то что это будет адекватный ответ просьба всегда фотографировать все свои данные обследования чтобы они у нас были четкие ясные чтобы можно было прочитать хорошо формулируете тот вопрос который хотите вы мне задать не задавайте мне вопросы по назначению отмене или смене гормональной терапии это только научной консультации или у себя в регионе или по приезду ко мне дистанционно не назначается, вот. И если вы пишете об огромные сложные большие письма с большой с вашей проблемой и болезнью, которая длится долгие годы, да, и вы пишете мне о том, что эта проблема не что вы много раз лежали в стационаре, и вы мне присылаете 50, примерно 70 выписок в надежде на то, что я вам буквально за одно письмо сразу отвечу на все вопросы, которые вы долгие годы эти ответы не смогли получить от иных врачей. Так сказать, не всегда получается определиться и понять в этих ситуациях, я пишу о том, что нужна очная консультация, что вам нужно приезжать, дообследоваться вот, и определяться, да, что ситуация в данной ситуации, так сказать, ну, немножко тавтология, да, вот, она не очень простая, да, И нужно обязательно вас смотреть, это обследовать И только после этого принимать правильное решение В какую сторону нам проводить лечение Некоторые э, пациенты начинают обижаться на это На то, что написано в сайте, что вы дадите бесплатную консультацию дистанционно Но нужно понимать, вы все взрослые люди Не все дистанционно можно обсудить, рассказать И тем более поставить правильный диагноз И направить в нужном русле ваше, так сказать, лечение В правильное и нужное русло, да Сказать, ошибка в данной ситуации будет негативно да я вам дам совет вы начнете заниматься чем-то иным вот окажется что у нас диагноз абсолютно Другой. И в этой ситуации, так сказать, мы с вами получим отрицательное лечение. Поэтому, если очень сложный и непонятный случай, конечно, надо приезжать, да, обследоваться, разбираться в данной ситуации, да, и только в этой ситуации принимать решение уже о тактике лечения. Еще раз, записаться можно по телефону 985-222-1087 или мне в директ сюда писать напрямую, это самое, или писать на мой личный электронный адрес. Ну что, мы давайте с вами здороваться вот все кто присоединились к нам уже появляются первые слушатели задавайте свои вопросы Тема сегодняшнего эфира как всегда я так сказать не выделяю какую-то отдельную тему в последнее время потому что общаться времени, так сказать, особенно нет, да, у нас у всех, и мы будем максимально использовать наше время для конкретных ответов на вопросы ваши, так как специальности огромное количество пациентов много, вот, вопросов много, поэтому в один прямой эфир совмещаем все абсолютно темы, в которых я работаю, вы можете мне вопросы задавать по миоме матки, по эндометриозу, а, так сказать, эндометриозу матки, эндометриозу наружному, по кистам гищника, по генитальному пролапсу, по всевозможные внутриматочные патологии, полипы, субмукозные узлы, рак шейки, рак матки, рак, так сказать, прямой кишки, колоректальный рак, да, это каменные болезнь, это грыжи брюшной стенки, пупочные, послеоперационные, это грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, холозия, кардии, дивертикулы пищевода желудка, леомиомы пищевода желудка, проблемы в селезенке, в надпочечниках, рак почки, кисты почек, да, то есть я вот такой примерный вам обзор это самое дал технозологических форм, с которыми я занимаюсь и которые я регулярно оперирую, да, и вы в этой ситуации можете задавать вопросы, но желательно, чтобы они касались, конечно, хирургического лечения, нужно, не нужно делать оперативное вмешательство, какое оперативное вмешательство, и старайтесь емко вопросы очень задавать, коротко, потому что я вижу здесь буквально несколько строчек, если проблемы сложная, лучше пишите мне сразу на мой личный электронный адрес доброе утро, Миматозные узлы до 1 миллиона метра три штуки интермуральный помешает ли эти узлы будущей беременности значит мы много раз на эту тему говорили если миоматозные узлы не деформируют полость матки и не, и, там, так, так сказать, имеют больших размеров, то есть, как правило, это до 4 см в диаметре, то эти узлы не мешают беременности, можете спокойно беременности заниматься. По одному миллиметру это маленькие узлы, поэтому не обращайте на них внимания, к сожалению, никаких методик по лечению этих узлов нет. Вот, если у вас планируется беременность, не откладывайте в долгий ящик, занимайтесь, Понятно, что они могут вырасти, вот, если будут проблемы, их всегда можно будет удалить и матку вам сохранить, вот, но, как бы, здесь нет никаких вопросов в плане беременности с такими небольшими узлами без деформации полости. Прошла гастроскопию, сказали изофагит, насколько это опасно и как это лечится. Но ну, прежде всего, надо понять причину этого изофагита, то есть это осложнение, да, это воспаление слизистой оболочки в пищеводе. Как правило, это возникает на фоне рефлюксов из пищевода, вернее, из желудка в пищевод, и а, в основе лежит а, в большинстве случаев грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. То есть это анатомические изменения этой зоны. Если это так, то нужно взвешивать всегда, нужно или нет, делать оперативное вмешательство. Поэтому для понимания, а, так сказать, этиологии этого заболевания вашего, нужно сделать, рентген а, пищевода и желудка с барием то есть у вас будет гастроскопия и будет рентген. Если на рентгене не будет грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, то нужно сделать еще два более тонких исследования которые покажут физиологии этой зоны, суточную пашметрию, манометрию пищевода и желудка суточную пашметрию и манометрию. И она даст уже на ответ в отсутствии грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, да, то есть что происходит в этой зоне, есть недостаточности кардии какие есть рефлюксы, носят они патологический или физиологический характер в ночное, в дневное время, щелочной или кислотный. И вот это как раз даст нам информацию вот, на, правильно ответить на ваш вопрос как это лечится. Да? То есть это надо лечить консервативно с применением медикаментозной терапии соблюдением диеты или это надо лечить оперативно, выполняя фондаппликацию, укрепляя нижний пищеводный сфильтр. Потому что порой это невозможно естественно лекарствами никаким образом исправить. Значит укорачиваю ответ вам надо сделать на первом этапе рентген, и желудка с барием. Если грыжи на отверстия диафрагмы нет, суточную пашметрию и манометрию. И на основании этого принимать уже решение о дальнейшей тактике лечения. Да? То есть можете все эти результаты ко мне сбросить. Вот, я посмотрю их, полное описание всех исследований и дальше мы с вами продолжим. Если есть проблемы выполнения этих исследований у вас по месту жительства, вот, то вы можете приехать к нам в клинику и сделать, если вы живете недалеко. Вот, дальше, значит, Тина Магомедовна, да, так сказать, я не понял ваш вопрос, да, вы заново перезададите мне, потому что что-то о желудке, но дальше вы мне, так сказать, не, не написали правильно и верно. Кистав яичники, что это? Вот, в данной ситуации это считается образование яичника, который может носить как функциональный, так и органический характер. Функциональный характер – это, как правило, кисты, которые а, проходят сами. Это связано с тем, что у нас образуется, а, так сказать, ежемесячно фолликул в яичнике, наступает овуляция на 14 день. Вот, если овуляции не происходит, и фолликул растет дальше, и, так сказать, он в норме обычно 2-2,5 см в диаметре, то развивается так называемая фолликулярная киста. Вот, так сказать, если а, произошел разрыв, но какие-то сбились механизмы осталось, желтое тело а, вместе фолликулы, и оно начинает увеличиваться, то это киста желтого тела. Как правило, эти функциональные кисты, фолликулярная киста и киста желтого тела, они проходят в течение месяца двух-трех. Поэтому в данной ситуации рекомендуется сделать контрольные УЗИ-исследования на пятый-седьмой день цикла, вот, и на протяжении одного-двух Циклов посмотрите, да, то есть изменяется характер этой кисты или нет. Если она уходит, если она уменьшается в размерах, то нет смысла ее оперировать, нужно подождать. Вот, и естественно, что, как правило, она уйдет, Если она в размерах не меняется в отрицательную сторону, а наоборот увеличивается, если изменяется характер кисты, оболочка плотная, появляются какие-то перегородки, не дай бог какие-то включения, то киста это носит органический характер. И, конечно, в данной ситуации надо делать лапароскопию, удалять кисту. Органические кисты бывают у нас эндометриоидные, это эндометриоз самой кисти, дермоидные, это, как правило, врожденные кисты, которые содержат сало, жир, волосы, возможно, зубы. вот Это могут быть цистаденомы. Да, то есть это э, кисты, которые содержат сирозное содержимое, вот, и из них часто вырастает рак, потому что они вдали, в дальнейшем э, преобразуются в так называемые па па па па папиллярные цистаденомы, да, и это уже нехорошо. Поэтому здесь в данной ситуации смотрим контроль УЗИ. Если есть какие-то подозрения, если УЗИ видит, что есть патологические кровотерапия, ток в стенках тесты или в перегородках, то в этой ситуации я всегда рекомендую сделать МРТ малого таза с контрастом и сдать кровь на онком маркера и дальше уже принимать решение по объему операции по дальнейшей тактике лечения. Подскажите, если много камней в пожелудочной железе, надо ли удалять полностью орган? Но я не занимаюсь этой проблемой. Этой занимается проблемой очень хорошо ни гастроэнтерологии имени Логинова, ни гастроэнтерологии имени Логинова в Москве. Есть там специальное отделение хирургии пожелудочной железы и научно-исследовательский институт имени Вишневского. Научно-исследовательский институт хирургии имени Вишневского. Тоже есть отделение пожелудочной железы. Я думаю, что стоит обратиться, так сказать, тот-тода. То есть это непростая проблема но ее нужно обязательно заниматься и лечить. И, так сказать, в данной ситуации не всегда идет речь об удалении поджелудочной железы, а можно камни как раз убрать из нее. вот, Но просто я вам конкретного ответа по вашей ситуации дать не смогу, потому что я камнями в поджелудочной железе не занимаюсь. Двигаемся дальше. Какие маркеры необходимо сдать при кисте яичника? Вопрос, работает ли ваша клиника по квоте? К сожалению, наша клиника по УМС, по квоте не работает это зависит не от нас а от нашего государства не с удовольствием они дают деньги частным клиникам поэтому мы работаем Сказать, за деньги, да? то есть условно ли это ли наличный, безналичный расчет, или это добровольное медицинское страхование, если компания страховая идет вам навстречу и готова платить лечение в этой клинике, то все решается индивидуально. Если мы говорим про лонка маркеры при кисте яичника, надо сдать прежде всего ca 125, ca 125 и АШЕ 4 и посчитать так называемый индекс РОМА. Эмболизация маточных артерий при аденомиозе. Есть ли смысл в этом делать? Ну, смотрите, то есть в данной ситуации эмболизация маточных артерий может быть эффективна при аденомиозе, но мы должны понимать, что нарушается кровоток и в слизистой самой матки, кроме стенки, где есть аденомиоз, и в яичниках. То есть как кровоснабжаются яичники, матка, как и архитектоника сосудов, у всех это очень индивидуально. Да? И все-таки, выполняя это оперативное вмешательство, мы можем в данной ситуации иметь значит, проблемы, да, и это я имею в виду в этих соседних органах. И, как правило, аденомиоз в данной ситуации лучше лечится с помощью гормональной спирали Мирена. Да, то есть, если это возможно, два варианта. Это системные гормоны и это местные гормоны с с помощью этой спирали. И вот, и если противопоказаний никаких нет, то в данной ситуации эта спираль ставится на 5 лет. И вот, и, э, так сказать, она очень эффективно, хорошо работает. Если у вас уже преименно пауза, если выражена клинической картина, вы не собираетесь беременеть и рожать, и у вас есть противопоказания гормональной терапии, то в этой ситуации есть смысл подумать о лапароскопии и об удалении тела матки. Можно сохранить шейку, все связки, которые фиксируют тазовое дно, чтобы не было опущений и выпадений органов, сохранить яичники, которые отвечают за гормональный фон, они висят на своих связках, они питаются своими артериями, да, в данной ситуации, вот, и в общем, так сказать, это действительно э, изменит качество вашей жизни в лучшую сторону, уйдет болевой синдром и э, уйдут обильные месячные. Но еще раз говорю, то есть это крайняя уже мера, то есть если действительно гормональная терапия в данной ситуации будет неэффективна или она вам противопоказана. Двигаемся дальше, какие у нас вопросы еще есть. 37 лет страшно болела один раз с приставом, когда обострение боли камня в поджелудочной железе. Понятно все, мы на этот вопрос уже я вам ответил. Вот. А чем лечить а, это самое, шейки матки, что-то я не пойму, здесь наслоилось. А, а, Зината, теперь это самый, свой вопрос перезададите, потому что у нас а, насло, наслоилось у меня одно на второе по бокам, да, и я не разберу. Так, двигаемся дальше. Я, пациентки, которые меня уже в третий раз спрашивают про камням в поджелудочной железе, вот, так сказать, не надо, не надо повторять вопросы, я обязательно на все а, это самое отвечу. Вот уже там четвертый вопрос, пятый одно и то же. Я просто параллельно отвечаю, вам не надо еще, еще, еще раз, я их все буду видеть, вопросы. После, удали, после лапароскопии По удалению кисты и наружного эндометриоза Всегда ли нужно принимать гормоны Что нужно делать, чтобы не образовались спайки Чтобы не образовались спайки, надо делать Лапароскопически, я так понимаю, что вам сделали Операцию лапароскопически, надо хорошо Оционировать брюшную полость, не оставлять Никаких сгустков крови в животе Не надо ставить дренажи во время Оперативного вмешательства оставлять И надо обязательно вводить противоспайочные гели Во время оперативного вмешательства, Так называемые барьеры, так сказать У нас в клинике это будет со всем пациентам, которые Оперируются на этой области И вот это входит в протокол нашего оперативного вмешательства Да, они не дешевые, вот, но их надо обязательно вводить Потому что мы делаем одно оперативное вмешательство Получаем так сказать, вторую проблему это в виде спаек да, И у пациентки есть еще одна проблема так сказать, Это первое да, В отношении гормональной терапии все решается индивидуально То есть действительно нужно или нет так сказать, применять профилактическую гормональную терапию В данной ситуации, насколько удалены все очаги эндометриоза есть аденомиоз или нет, какие репродуктивные планы у пациентки, то есть это все решается индивидуально, и я вам дистанционно на этот, ответ дать, на этот вопрос ответ дать не смогу. Обратитесь к оперирующему хирургу, если хотите, чтобы я дал ответ, надо приезжать ко мне со всеми выписками так сказать, на очную консультацию. Гидросальтингс – это всегда удаление трубы или нет? Нет, это не всегда удаление. Вот В данной ситуации, если труба во время лапароскопии, мы всегда будем контраст и смотрим, смотрим, что он доходит до терминального отдела, то есть там, где как раз спаянные, да, и от чего образуется гидросальтингс, то сделается так называемая пластика, да, вот фимбриопластика, то есть открывается этот просвет, вот делается пластическое оперативное вмешательство на конце трубы, гидросальтингс, ликвидируется. Вот. И если контраст повторно вводишь, она проходима, то есть всегда шансы, что наступит долгожданная беременность. Да? Просто нужно смотреть размер этого гидросарпинга. Вот, обязательно да, его длительность и надо оценить состояние слизистой непосредственно внутри трубы самой. Да, если она умерла и это просто мешки с жидкостью, да, то очень высокий риск после восстановления проходимости развития внематочной беременности в трубе. в этой, да, Но опять это все решается индивидуально. Что лучше при эндометриозе, МРТ или УЗИ? И то, и то надо обязательно делать. Это взаимо не исключающие методы и УЗИ, и МРТ. Да? То есть они дополняют друг друга. Хорошие УЗИ а, может полностью заменить а, МРТ как бы в данной ситуации. И, а, сказать не надо его делать если есть какие-то сомнения вот то обязательно делаем мРТ и лучше в данной ситуации это а, самое с контрастом кератоз шейки матки чем лечить медикаментозно значит надо в данной ситуации сделать а, Кольпоскопию посмотреть, да, прокрасить эти участки Биопсию взять, чтобы понять, что в этой ситуации есть Какой очаг, размером вот, Посмотреть флору, посмотреть всю общую картину по вашему организму Что привело к этому, если опущение, выпадение Вываливается у вас шейка из щели влагалища или нет И здесь индивидуально принимать решение, что нужно в данной ситуации делать да, Это комплексная проблема Просто назначить мазь, делайте вот это, помажете, все пройдет это, как правило, не проходит. Здесь надо оценивать комплексно всю проблему. Вы можете приехать к нам, мы все это сделаем и назначим правильное лечение, чтобы у вас все это было. Спасибо, что подсказали ответ про НИИ. Так, двигаемся дальше. Доброе утро. Рады приветствовать. Я тоже рад, что вы все со мной. Беременность 8 недель субсирозный миома 8 сантиметров, два года, стул зеленого цвета. Что порекомендуете? Ну, стул зеленого цвета абсолютно не играет роли, вернее, не имеет отношения ни к беременности, да, ни к миоме матки. Это надо с гастроэнтерологом, инфекционистом все-таки посмотреть, что за причина изменения цвета стула это не очень хорошо. Вот. В данной ситуации опять. Значит, по поводу миоми. миомы Она может не мешать беременности В данной ситуации Может приводить к определенным проблемам Если беременность желанная То в любом случае вам надо ее вынашивать И а, два варианта Если будут показания кесарево сечения вот, То во время кесарево сечения Попросить, чтобы сделали миомоктомию Если вы а, рожать будете сами На физиологические роды да, То а, после окончания родов Уже выбирать время И эту миому надо обязательно удалять 8 сантиметров это большая миома, это миома в два раза больше матки. А, МРТ, точный диагноз, УЗИ ведь не точный, диагноз узнать, какая киста Нет, я опять не соглашусь с вами в данной ситуации Значит, вначале делается УЗИ, определяется, если на УЗИ вообще никаких подозрений нет И все чисто, понятно и ясно, то только в этой ситуации назначается МРТ с контрастом Если есть какие-то на УЗИ сомнения вот, по характеру кисты В этой ситуации надо дополнительное исследования делать Вы можете мне прислать свои УЗИ, я вам отвечу на этот вопрос даже если вы мне здесь зададите 10 раз один и тот же вопрос, вот, я вам не смогу на него дать правильный ответ. Пришлите мне первоначально свое исследование. Не ленитесь, я всегда говорю, не ленитесь. Вы хотите сразу узнать, сколько стоит оперативное вмешательство по поводу того-то. Да? Я всегда сравниваю, вы заходите в магазин, сколько стоит у вас конфеты. Спрашивают, какие леденцы шоколадные, такие, сяки, нет, конфеты сколько стоит? Понимаете, то же самое здесь, то есть мы все индивидуальные проблемы у всех, диагноз один может быть, да, но все разные люди с разным объемом, разные виды подхода, оперативного лечения, доступа и прочее, все эти вещи. Не ленитесь, пришлите мне свои обследования, я вам дам конкретный ответ. Ответ, сколько стоит, это, ну, я не знаю, так сказать, это не на базаре, да, данной ситуации. Адена минус второй степени, диффузной форм. Что делать сразу? Спираль... Мембирену поставить или нет. Все зависит от вашей клинической картины. Может быть выставлен аденомиоз на УЗИ и не беспокоит ничего пациентку. Поэтому в данной ситуации ничего не надо делать. Вот, если есть выраженные жалобы, боль, кровотечение или бесплодие, то, конечно, надо в данной ситуации его полечить и поставить гормональную спираль. А дальше нужно определиться, есть узловой аденомиоз или нет. Помимо диффузного, который, я понимаю, выставляет вам. Если он есть, то, как правило, необходимо оперативное лечение. Если а, есть наружный эндометриоз, то спираль Мирена в данной ситуации как бы не работает на наружный эндометриоз да? То есть в данной ситуации нужно обязательно а, делать лапароскопию, иссякать очаги наружного эндометриоза И только потом ставить гормональную спираль Мирена Опять же все решается индивидуально И прежде всего не забываем клиническую картину Сейчас УЗИ-аппарат очень хороший и аденомиоз выставляют каждой второй пациентки. Не всегда его нужно лечить, и в этом смысла никакого нет, если в этой ситуации нет никаких жалоб и клинической картины. При низкой расположенной плаценту у беременных обязательно нужно кесарево. Это все решается индивидуально и решается акушером, который вас ведет. Вот, и, так сказать, уже непосредственно перед родами решается, нужно кесарево или нет в данной ситуации. Размер матки 102 при аденомиозе. Это нормально или нет? Матка в норме у нас 4 см в диаметре. Размер 10 см. Это матка большая. То есть в этом плане это нехорошо. То есть она в 2,5 раза больше нормы. Так, когда будет эфир о спаечной болезни? Значит, у меня было три эфира по спаечной болезни. Вы можете зайти ко мне непосредственно в Инстаграме, так сказать, в рубрику, и все эфиры эти сохранены, их там больше 70, пролистать и увидеть, так сказать, эфиры, посвященные спаечной болезни, вот, и спокойно прослушать их, там огромное количество информации, плюс можете зайти ко мне на мой личный сайт, пучковка.со собака.ру, верни, пучковка .ру. вот И э, откройте раздел по спаечной болезни. Там большое количество информации. Вы можете почитать, какие методики я применяю, как я оперирую спаечную болезнь, какие профилактические методы я делаю. Я этим занимаюсь. Даже после 3-4-5 лапаротомий с резекциями кишки по поводу спаечной я оперирую, беру на лапароскопию, рассекаю методично эти спайки, ввожу противоспаечные барьеры, гели. Поэтому все у нас уже есть. Почему я сейчас стал эфиры? то есть у меня по каждой нозологической форме, да, чтобы понимание было, там, по грыжи пищеводному, по ЖКБ, по миоматке, по эндометриозу, по пролапсам, по кисты там по полипам и прочее, прочее, прочее, по всем грыжам, спайкам. Вот, я провел по несколько прямых эфиров, вот, они все сохранены. У меня сейчас больше 70 прямых эфиров сохранены как раз в картотеке, в Инстаграме. Вот, вы можете зайти и всегда этот прямой эфир послушать. Там все ответы на вопросы, да, и уже я даже не знаю, как бы, какие еще темы взять и повторять уже в пятый, в шестой раз по одной и той же теме, монотеме прямой эфир. Ну, мне кажется, уже смысла нет, они уже все есть, да, можно пользоваться ими без проблем. Поэтому я здесь сейчас пока перешел на формат как раз ответы на вопросы по разным нозологическим формам чтобы каждому пациенту у которого за неделю накопились вопросы на них ответить вот, и каким-то образом убыстрить ваш путь к выздоровлению к правильному пониманию какой метод диагностики или лечения в каждой конкретной ситуации нужно применить. Часто ли встречается в вашей практике экстрагенитальный эндометриоз? Часто я делаю 3-4-5 оперативных вмешательств в неделю по поводу экстрагенитального эндометриоза. Он подразумевает поражение толстой тонкой кишки, слепой кишки, аппендикса, брюшины, да, то есть то, что расположено вне матки, вне яичников, это называется экстрагенитальный эндометриоз, эндометриоз мочевого пути, путей, мочеточников, мочевого пузыря, да, то есть это частая причина, и я с ней занимаюсь регулярно, потому что как раз у меня несколько специальностей, то, о чем я говорил в самом начале, Сказать, я имею сертификаты и оперирую пациентов с гинекологией, с хирургией, с колоректальной хирургией, урологией, онкологией. И это позволяет мне как раз экстрагенитальной формой эндометриоза заходить сразу в живот и решать абсолютно все проблемы. То есть какие бы органы не были поражены, то есть я один решаю все эти проблемы, удаляю эти эндометриоидные очаги из всех органов, где есть эндометриоз, то есть где есть эндометриоидные поражения. Так, здороваюсь дальше со всеми. Какие последствия могут быть после удаления матки без яичников? По показаниям, матку нужно удалять из аденомиоза. Если оставить шейку, связки, не вскрывать влагалище и оставить яичники, то практически последствий никаких нет, кроме ментального понимания о том, что вот у меня матки нет, то есть кто-то переживает это хорошо, да, и проблем тут никаких психологических нет, кто-то это самое переживает тяжело. Вот, и здесь просто нужно как бы настроиться самой на том, что вот, сказать, если есть действительно необходимость ее удаления, то это надо сделать и это никакого супер сказать, изменения в вашем организме не, не, не произойдет. Да. В англоязычной литературе большое количество проводились исследований, в том числе и рандомизированные исследования, никаких отрицательных воздействий гистероктомии на общее состояние женщины не было выявлено. И только в нашей русскоязычной литературе, особенно в интернете, полно этой всякой информации о том, что приводит к раку к раку молочной железы, щитовидной железы, что сразу я постарею и прочие все эти вещи. То есть нужно всегда знать и думать о том, какой объем удаляется. Если мы говорим только об удалении тела, это один объем. Если мы удаляем шейку, это уже второй объем. Да, если мы удаляем, так сказать, с одним яичником, а следующий объем. Если с двумя яичниками, так называемая пангистрактомия, пан то есть это уже понятно, что особенно у менструирующей женщины, то есть это плохо. Если мы удаляем по поводу рака какой-то онкологии, то мы убираем еще и с большими сальником и с лимфатическими узлами и с клетчаткой, если оперируем по поводу рака шейки, то удаляется верхняя треть влагалища, да, и все это считается удалением матки вот, хотя объемы разные, я всегда говорю, это удаление ногтя на пальце или удаление всей руки да, то есть нужно всегда очень в этом плане дифференцировать, что у кого и по поводу чего удалялось потому что говорят, что вот там у клавы из соседнего подъезда матку убрали, смотрите, какие стало плохо потому да? что у нее была онкологии выгребли весь малый таз, естественно, что и плюс еще какой-нибудь метастаз где-то есть, то есть Понятно, что он ощущается не очень хорошо. Если мы говорим только об удалении тела матки, это минимальный объем. И по показаниям, если это нужно действительно делать, то есть это нужно обязательно делать. Но я всегда говорю о том, что я за органосохраняющую хирургию и без показаний никогда не назначаю удаление даже тела матки. Всегда стремлюсь ее сохранить, если это позволяет. Хирургическая ситуация и статус пациентки. Так, двигаемся дальше. А, «УЗИ лучше делать при цикле на шестой день или разницы нет?» Лучше делать на шестой, на седьмой день, если мы смотрим эндометрии, матку, яичники. Самое оптимальное делать УЗИ на пятый, седьмой день. Если смысл удалять парабориальную кисту? Размер 42 на 26 по задней нижней стенке яичника, если она совершенно не беспокоит. На протяжении четырех лет на планах УЗИ ежегодно выявляет. Но 4 сантиметра в диаметре 42 в принципе это большая киста, это размером с яичник. Вот. И конечно оптимально ее все-таки удалить, убрать. Да, крайне редко из нее вырастает, там какая-то онкология перерождается, но все равно все-таки это обхлевидное образование, которое, ну скажем так, мы четко никогда до операции не можем определить, все-таки это паравриальная киста или это киста яичника, а любое образование в яичнике, которое находится больше трех месяцев, требует обязательно оперативного лечения и удаления. А, так, диффузной формы второй степени, месячных два месяца уже нет, матка размер 10 см, боль кровотечения, ничего нет, гинеколога Далджеса, я принимаю таблетки, а таблеток задержка будет, и не имею. Значит, мы опять с вами переходим к разговору о гормональной терапии, которую я в самом начале говорил о том, что я не назначаю, не отменяю, не корригирую гормональную терапию дистанционно, и этого делать нельзя. Поэтому или разбирайтесь со своим гинекологом, со всеми схемами, да, или приезжайте ко мне на очную консультацию, вот, я конкретно вам дам ответ, что в данной ситуации нужно делать. Мне надо знать вообще все про ваш организм, про щитовидную железу, молочную железу, про вены, про печень и прочее, прочее. Только в этой ситуации мы можем правильно назначить гормоны, или их отменить, или их сменить, вот, но ни в коем случае, то есть как бы никаким образом это не может быть выглядеть, так что вы меня спросили, надо принимать или нет, я говорю, да, принимайте, или ну, да, давайте мы их отменим, и все, так сказать, с, с высоты типа там, своего авторитета, это неправильно, ни в коем случае. Перехожу на ответы, так сказать, на вопросы ВКонтакте, вот смотрим тоже тут со всеми, здороваюсь. Здравствуйте, доброе утро, Наталья мне говорит, так сказать, взаимно доброе утро. Здравствуйте, здравствуйте. После удаления полипа, болит не с живота, постоянно назначили гормональный препарат буссерилин, но боль не уходит. А какого полипа? Полипа эндометрия или еще что-то, да? Я думаю, что если мы опять с вами говорим о гормонах, то, наверное, вы слышали о том, что не назначаем, не отменяем, не коррегируем гормональную терапию дистанционно. Вот. Если не о гормональной терапии идет речь. Хотите спросить о чем-то еще? Пришлите мне свою УЗИ, выписку и данное гистологическое исследование, сказать, то, что вы сделали вам, да, и я вам помогу, так сказать, дам какой-то совет, в какую сторону нужно двигаться. Можно ли одновременно проводить оперативное лечение пахов, грыжи, зажженного пузыря? Да, можно все это делать Дальше совмещать уже прервалось Это Елена меня спрашивает вот, Я делаю симультанные оперативные вмешательства Лапароскопические, проблем здесь никаких нет Мы делаем до пяти оперативных вмешательств одновременно Поэтому присылайте мне свои все данные УЗИ, МРТ, там что у вас есть, описывайте тип, возраст, жалобы, вот, можно сюда в Директ, в Контакт мне, да, или на мой личный электронный адрес, вот, я вам дам развернутый ответ, и если вы скажете «Да», я вам помогу. Что такое околоушный свищ врожденный и занимается ли вы его иссечением? Нет, я им не занимаюсь. Это занимаются челюстнолицевые лицевые хирурги, это специальность отдельная. И в нашей клинике челюстно-лицевых хирургов нет, кто занимается лечением, так сказать, слюнокаменной болезни и вот этих вот свищей всех околоушных. Можно лечить миому матки без хирургического вмешательства. Но, ну, к сожалению, я не знаю ни одного метода лечения, который вылечило бы миому матки без оперативного вмешательства. Лечить можно всем и лечат всем, чем можно, да? то есть горячие камни на живот, это самое, так сказать лопух под пятку, да, гормоны назначают, прочие все эти вещи. То есть ну, нужно нам понимать о том, что мы симптомы проявления миомы можем уменьшить. Да, там уменьшить анемию, уменьшить болевой синдром, уменьшить а, кровотечение, но миому матки мы не вылечим. То есть я, к сожалению, не видел не встречал ни с одним методом лечения. Если бы это можно было делать, мы бы хирургию бы не делали, мы просто бы ее лечили. Поэтому лечить можно чем угодно, но вылечить ничем не реально, это нужно понимать. Можно ли удалить миому при родах? При кесаревом сечении, да, то есть мы об этом уже говорили сегодня, то есть если делается кесарево сечение, то в этой ситуации параллельно можно убрать миому. Опять я говорю можно, то есть не всегда это делается обязательно, все зависит и от опыта врача, который делает кесарево сечение, и самое главное от той хирургической интероперационной обстановки, которая идет во время кесарева. Да, то есть как располагается ребенок, где плацента, где располагается миоматозный узел и прочее, прочее какая величина кровоподобия потеря была во время кесарева стоит и можно ли увеличить длину оперативного вмешательства и надо ли это делать, какие у вас сопутствующие заболевания. То есть здесь огромное количество факторов, которые влияет на выбор расширения объема оперативного вмешательства во время кесарево сечения. Это нужно всегда помнить, потому что некоторые мне пишут, вот врач мне взял и не удалил там миому во время кесарева. Это бывает не проблема врача, это бывает ваша проблема, это проблема той ситуации, которая может возникнуть непосредственно во время оперативного вмешательства. Вот. если это не удаляется сразу То потом надо это делать обязательно Если показания для этого удаления есть Обращайтесь ко мне, я вас прооперирую У меня паравариальная киста Право яичника 9 см В последнее время беспокоит, нужно ли ее удалять Нужно ее удалять обязательно 9 см, это огромная киста С мой кулак, да, и это лапароскопически Все спокойно делается Три небольших прокола ну, вот, Аккуратно можно удалить, сохранить вам яичник Трубу, вот, и здесь проблем никаких нет Как раз пересекается с Вопросом, который в инстаграме задавали про паравариальную кисту 4,5 см, вот она была 4,5 с и потом она вырастает до 9 и начинает беспокоить. И даже 4,5 половиной это в принципе большая киста, которую я бы лучше удалил, убрал. Так, двигаемся дальше. Свободной жидкость в малом тазу. Что это может быть? Все зависит от характера жидкости, от ее количества, от вида, вернее, от дня цикла. То есть, это может быть и овуляция, если это в средний цикл делается, это может быть воспалительного характера. В принципе, небольшое количество жидкости может быть и физиологически, как бы у женщины. Да? Поэтому здесь надо целиком оценивать. То есть, это не отдельная болезнь, да? это проявление чего-либо. Поэтому в данной ситуации можно описать мне проблемы, если была или нет, прислать мне свое УЗИ. Вот, как правило, все-таки вы УЗИ делали по поводу каких-то жалоб, наверное, да? если просто профилактические вам выявили, и там небольшой объем 5-10 мл пишут, не обращайте на это внимания. Вот, если какие-то жалобы есть, эта ситуация иная. Поэтому жду от вас информации в директоре на свой личный электронный адрес пучков.кв.собака.мейл.ру через 21 год. В 2020 году была лапароскопия, резекция правого яичника и иссечение окуляции очагов эндометриоза. Дальше я ваш вопрос уже не вижу, Ирина Заславская. да, вот Вы можете написать мне еще, вот, потому, потому что я как бы э, прерывается, то есть нет у меня объема, который может вместить ваш вопрос. И у меня здесь видно только 5 строчек. Значит, здравствуйте. меня не будет вопросов и нет возможности попасть к вам. Я хочу пожелать вам хорошего дня, процветания клиники, благодарных клиентов. Спасибо вам огромное вот, за пожелание. Так, Доброго дня. Что лучше? ФГС или рентген с барием точно показывает определение заболевания и желудка, если нет желчного. В данной ситуации и гастроскопию, и рентген необходимо делать. Это два дополняющих исследования, не заменяющих друг друга. Гастроскопия показывает состояние слизистой оболочки, есть ли воспаление, эрозии, язвы, обхлевидное образование и прочее. А рентген смотрит нам и показывает... Перистальтическую волну и эвакуации из пищевода желудка, анатомии пищевода и желудка, анатомии пищеводно-желудочной зоны, есть ли грыжа отверстие, диафрагмы, как продвигается баре по 12 перстной кишке. То есть это как раз для доктора информация и та и та необходима. Да? И лучше всегда делать два исследования. Это даст более полную картину для понимания, какую тактику выбрать в плане помощи вам. У меня есть кистый почек, размерами 10 на 8 мм, а 8 на 5 плавающий Плаваю левое. Почка что делать, чтобы не увеличилась К сожалению, ничего сделать невозможно. Кисты почек не лечатся и лечения никакого нет. Только динамическое наблюдение. Пока они маленькие, да, если нет никакой клинической картины, то по большому счету ничего не надо с ними делать. У меня эндометриоз. В 5 лет сижу на кларе Менструация чаще всего скудная, но боли не уходят. Все дни обезболивающие. Вам надо в данной ситуации сделать УЗИ, сделать МСКТ органов малого танца с контрастом. Вот. Обязательно прислать мне эти результаты, описать всю клиническую картину, указать возраст. И я вам дам конкретный ответ, что в данной ситуации нужно сделать, каким образом вам помочь. Просто Клэру 5 лет пить, если никакого эффекта нет, то я думаю, что вы уже сами понимаете, что надо что-то поменять. Чтобы все-таки двигаться к лечению, да, к излечиванию, да, а не просто что-то принимать и пить по поводу какой-то болезни, если эффекта нет, тем более пить годами. Так, у меня киста левый яичник эндометриоидный на зафрили 3 месяца уменьшилась с 6 до 5 сантиметров. Возможно ли избежать операции забеременеть и родить? Значит, киста 6 и 5 сантиметров – это большая киста. Киста или яичника гормонами не лечится, это бесполезно, вы все делаете. В принципе, здесь... Это примерно 10% изменения объема этой кисты, да, и это может быть погрешность УЗИ, вот, оболочка, как правило, плотная, и эффекта от гормонотерапии при таких кистах абсолютно никакого нет. Я вам советую сделать оперативное вмешательство, надо аккуратно удалить эту кисту с полным сохранением ткани яичника, желательно не сжечь Ложа, да, лучше, так сказать, использовать гемостатики химического плана, чтобы не снижать фолликулярный запас в яичнике, вот. и спокойно заниматься беременностью, да, потому, потому что и во время беременности она может увеличиться такого размера, и самое главное иметь определенные осложнение в виде перфорации во время беременности, потому что матка будет сдавливать эту, эту зону, и это как раз осложнит беременность вашу, поэтому лучше до нее от этой кисты избавиться. 45 лет мноштанная миома, значит матки 7,3 узел, 3, 2 и другие, ничего не беспокоит. Можно ли не удалять, а уйти с этим в климакс? Ну, по большому счету, можно уйти в климакс, если жалоб никаких в данной ситуации нет. Хотя 7 сантиметров – это в два раза больше матки. И в совокупности те узлы, которые вы перечислили, то есть они примерно в 3-4 в раза больше матки. Просто, как правило, при наступлении климакса, так сказать женщины, которые хотят сохранять хорошую свою физическую активность, самочувствие, внешний вид. Они принимают так называемый ЗГТ, заместительную гормональную терапию. То есть принимают свои полезные гормончики, яичника, которые делают именно из вас женщину. Они влияют на цвет кожи, тургор, на волосы, на блеск в глазах, на сухость влагалища, на опущение половых органов на отсутствие остеопороза, на вегетатику, на сосудистый тонус. То есть вот все, что страдает при климаксе, чтобы этого не было, принимают ЗГТ. если вы не уберете узлы и начнете принимать ЗГТ, их будет бурный рост, и все это закончится плачевно. Поэтому мой совет, если вы планируете принимать ЗГТ, если вы хотите вести активный образ жизни, то лучше с этими миомами расстаться до климакса, а пытаться, так сказать, вот что происходит, климакс и все у меня станет хорошо, но это не всегда правильно, потому, потому что и в климаксе они растут, да, и проблемы возникают определенные, поэтому ну, надо три раза взвесить, прежде чем вот ждать, ну быстрее бы я уже старушкой стала и все бы у меня прошло. Мне кажется, лучше оставаться красивой, активной женщиной, принимать ЗГТ, но ну, разобраться со своими узлами и качество жизни у вас будет значительно лучше в данной ситуации. Насколько предпочтительнее лапароскопическая система влагалищной гестероктомии гист... ги... перед классической? Техника классическая, я не знаю, что вы подразумеваете, классическая открытая или классическая лапароскопия. Вот. В данной ситуации я делаю только лапароскопическую гистерэктомию Проблем здесь вообще никаких нет. То есть средняя длительность оперативного вмешательства примерно 40 минут. Да, выполняется через три прокола. Это настолько уже отработанное оперативное вмешательство в хороших а, руках, что так сказать, не вызывает сомнений, что нужно именно этот метод и делать. Если есть грыжи в желудке пищевода, обязательно ли нужно удалять или можно жить и не переживать? Все зависит от нескольких факторов. Да? Не... Каждую грыжу пищеводного отверстия диафрагмы мы оперируем. Если есть изменения в пищеводе, воспалительного характера, гиперемии, эрозии, язвы, а тем более пищевод барета Если есть клиническая картина выраженная, да, то есть беспокоит и жога, боль, там еще что-то. И есть отсутствие от эффекта медикаментозной терапии. То есть вы применяете и это хватает на короткий срок, на 1-2 на дня, вот условия на 1-2 на месяца. Вот, да, и все возобновляется вновь, и вынуждены пить опять терапию, и при этом сохраняется изменения в пищеводе, то в этой ситуации надо 100% делать оперативное вмешательство. Особенно если есть пищевод Боретто, это предраковое состояние. Вот, если у вас... Пищевод розовый, изменений никаких нет, особых жалоб никаких нет. Или они появляются раз в год, вы пропили лекарства, и целый год проблем никаких нет. вот то Само по себе грыжа пищеводного отверстия, диафрагма, ничего не надо с ней делать, можно спокойно жить. Так, у меня интерстициальная миома с деформацией полости матки размером 24 мм. Было кровотечение, назначили бусерелин. Но это бестолковое назначения, опять же, гормональное лечение миомы, которая располагается, так сказать, в полости матки выходит. Да, здесь надо однозначно убирать миому, потому что на фоне бусерелина, но ну, она несколько уменьшится, так да, кровотечение могут у вас остановиться. Бусерелин вы можете принимать максимум 3-6 месяцев, и это... Гормональные средства жесткие, которые вводят хирургия, это в климакс. Пациентку да, в медикаментозный вот, и убивать свои яичники на там, 6 месяцев, чтобы чуть-чуть картина клиническая изменилась, но после отмены все это будет то же самое: миома никуда не денется, более и кровотечение возобновятся. Никакого в данной ситуации смысла гормональную терапию применять нет. Вот, надо делать оперативный вмешательство, надо убирать миому, матку э, сохранять. Так, э, значит, э, назначили визану пьет полтора года это я так понял разговор по дочери. два месяца назад появились користые выделения врач скан сказал что эндометриоз. Вернулся. Вам надо сделать МРТ с контрастом, вот, прислать мне выписку прошлого оперативного вмешательства. Просто э, речь идет о чем? Что вам, если эндометриоидные очаги прижигали, они иссякали, да? То есть это неправильный э, метод оперативного вмешательства. То есть они в данной ситуации могут никуда не уйти. Прижигаем верхнюю часть, то есть они как айсберг, да? То есть со стороны брюшины... Как правило, врач видит маленький очаг, который прижигает, а весь основной он находится под ней, вот так внизу. Да? И в данной ситуации надо обязательно иссекать весь очаг в пределах здоровых тканей, вот, естественно, что если они не удалены, полностью были, а, как я говорил, гормональной терапия не влияет на наружный эндометриоз, вот, так сказать, в данной ситуации визана естественно, наружный эндометриоз не лечит. Понятно, что клиническая картина в данной ситуации она возвращается. Присылайте мне МРТ с контрастом, присылайте мне данные обследования, которые были до оперативного вмешательства, сам протокол оперативного вмешательства и данные гистологии, которые у вас есть при удалении то есть тех очагов так сказать, или что-то там, что у вас было сделано. Я вам дам развернутый ответ по дочери, что нужно в данной ситуации делать. Так, ВКонтакте я на все вопросы ответил. Опять переходим с вами в Инстаграм. Так, возвращаюсь к тем вопросам, которые уже были отвечены. И будем двигаться сверху вниз. Так. Угу. Нашел. Здороваюсь со всеми, кто присоединился к нам в Инстаграме. Как относитесь к катеризации чревного стола при лечении панкреонекроза? Вот, я не занимаюсь лечением панкреонекроза, поэтому не. Могу в данной ситуации вам дать ответ про чревле ствол, нужно его катеризировать или нет. Эндометриоидная киста с 2019 года не растет, но в этом году СЕИ-125 повысился в два раза. Мне 35 лет и планирую детей, как срочно нужно лять кисту и как можно сделать это у вас. Да, конечно, если растет СЕИ-125, то есть это онкомаркер, это нехороший прогностический признак. Пришлите мне УЗИ в динамике, да, которое вы делали то, которое сейчас есть у вас УЗИ и показатели этого онкомаркера. Я вам дам развернутый ответ. И помогу. Вопросов никаких нет. Вы мне можете или сюда в директ прислать, или еще лучше на мой личный электронный адрес пучков пучков.кв.собака.мейл.ру Так, двигаемся дальше с вами. Двигаемся дальше. Что у нас еще? Много присоединяется слушателей. Это хорошо. Так, так, так. Со всеми здороваюсь. Здравствуйте, что такое полостная лапароскопия? Ну, полостной лапароскопии не бывает, или речь идет о полостной операции, то есть это через разрез, или лапароскопия, это через проколы. Значит, откуда взялось слово лапароскопия? Лапарос, с греческого, это живот, скопия, видеть, да, то есть это осмотр брюшной Полости, как правило, проводят с помощью оптической системы через небольшие проколы. Если мы говорим о грудной клетке, то есть это торакоскопия, торакс это грудь, скопия, осмотр. Если полость матки это гистроскопия, гистер это матка, да, так сказать, опять же, скопия, осмотр. Если мы говорим гастроскопии, то есть это осмотр полости желудка, так сказать, тоже от слова гастер, да, это желудок. Вот любое полостное образование, где можно что-то осмотреть. Артроскопия да, ⁇ это осмотр выполнения оперативного вмешательства через проколы в области сустава. Вот, да, то есть, Поэтому лапароскопия ⁇ это прокольчики, полостная операция ⁇ это непосредственно через разрез делается, без оптической системы. Так, двигаемся дальше. Что у нас еще? А у нас тоже здесь все. Так, переходим опять в ВКонтакте, добавился вопрос. Планируется удаление матки яичников, подозревает на рак, но из-за шва от кесаря 20 лет назад хирург говорит, что только полостная не лапароскопия. И Арина пишет, нет, никаким образом это не является противопоказанием. Пожалуйста, приезжайте ко мне, я вам сделаю все лапароскопически, предшествующее оперативное вмешательство на брюшной Полости не является противопоказанием к лапароскопии. Надо аккуратно входить в живот, рассекать все спайки и выполнять основной оперативный шальство лапарскопически. То есть я этим делаю. Видимо, просто гинеколог ваш не владеет этой ситуацией, да, так сказать, именно рассечением спайк. Понятно, что для этого надо хирургическую подготовку иметь, вот, которую имею я. И здесь проблем никаких нет. Субмукозная миома удаляется вместе с маткой. 9 недель миома. Почему нет? Я вам все удалю лапароскопически по своей бескровной методике с пережатием артерий. Где бы миома не располагалась, это самое, субмукозная в области перешейка, на задней стенке в шейке. То есть все можно удалить, а орган в данной ситуации сохранить. Проблем здесь никаких в данной ситуации нет. Ну что, вопросы закончились, есть у вас вопросы, ни в ВКонтакте, ни в Инстаграме нет, я прям интенсивно отвечал, видите, целых 55 минут активно, я думаю, что если у нас вопросов нет, то идемте с вами отдыхать, Вот снегу сегодня выпало очень много, по крайней мере у нас в средней полосе, вот, я даже думаю, может быть на лыжах стоит сходить, с утра уже с палками отходил свои 8 километров, я всегда призываю вас заниматься спортом, двигаться обязательно на свежем воздухе, профилактируйте свои все болячки, вот, так сказать, движение «Это жизнь». Это дает нам тонус хороший, мышечный, настроение, так сказать, и улучшает и кровоснабжение в голове, и в сердце, и в мышцах, так сказать, всегда это хороший позитив. Вот. Ну и самое главное, не забывайте делать добро людям, каким-то образом улучшать вокруг себя жизнь, в быту, так сказать, вне дома своего, на работе. Вот. И увидите, как все в вашей жизни тоже будет меняться. До новых встреч, я думаю, что мы прекрасно хорошо. Поработали, вот, и я очень рад, что вы, как всегда, много вопросов задаете. Я беспрерывно целый час говорю, поэтому я думаю, что мы встретимся с вами так сказать, в следующие выходные. Может быть, сделаем комбинированный прямой эфир. Мне вопросов много задают как раз по ортопедическим проблемам. И прошлый прямой эфир, который мы проводили вместе с нашим ортопедом Самиленко, значит, так сказать, он оказался очень плодотворным, много пациентов приехало на консультации, на операции, поэтому можно еще раз совместно с ним поговорить и обсудить те проблемы. Тем более, к сожалению, у нас зима на носу, скользкая, всегда есть какие-то падения, ушибы, разрывы связок, да, так сказать, вещи, точно я имею в виду, такая сезонная тема, и как раз на вопросы, по артроскопии, по так сказать, ортопедическому лечению всевозможных травм, застарелых, острых и всевозможных там проблем. Вот, я думаю, что, может быть, мы это еще дополнительно обсудим, но опять это я вам просто предварительно говорю. Думаю, может быть, каким-то образом мы освежим еще наши прямые эфиры, плюс дополнением наших смежных специалистов, которые тоже прекрасно работают в своих областях. До свидания, хорошего выходного, искренне ваш профессор Пучков, до новых встреч.